привет друзья подписчики моего канала просто зрители сегодня хочу вам показать такой интересный рецептик и готовить будем обычно готовить будем то обычно что выкидывают все при приготовлении но и делают это напрасно это можно использовать это у нас не что иное как рыбья кожа вот этот вот кожа лосося видео как я ее раздела можете посмотреть подсказочка вам я сделаю будет а вот, а вот кожа выглядит вот так. Вообще продукт кожа из, от рыбы это такой универсальная штука. На горенные жители Амура из нее шили одежду. До сих пор некоторые старые рыбаки, которые не просто вот рыбачат серьезно, делают из нее верхонки, обшивают этой кожей. Она очень плотная, толстая и не пропускает воду. Но мы с нее шить пока ничего не будем. А можно сделать, знаете, что классные получаются ножны для ножей. Выделывают ее, натягивают на брусочки и обшивают, и получаются здоровые ножны. Так, ну, не о том суть. Сегодня мы будем ее готовить. Готовить из нее будем очень вкусную, поверьте, на слово, это вкусная штука. Называется на чипсы из кожи лосося. В некоторых северных странах, там, типа Норвегии, это как деликатес идет. Ну, а у нас обычно это выкидывают. Но я так хочу вам показать, что это можно приготовить. И как это делается, все очень просто. И результат, вам уверяю вас, понравится. Под пиво идеальная закуска. Не хотите пива, раскрошите в порошок, посыпайте какие-то рыбные блюда, как приправа к блюдам. Короче, смотрите все сами, все увидите. Все делается очень просто, очень. Но результат вас приятно удивит. Мы когда были детьми, приезжали на каникулы к бабушке в деревню, и обычно в огороде много-много-много у нас вывешивали рыбу для копчения, вялили там, потом коптили ее, ну, по ногу сразу. И самая-самая вкусная часть рыбы была, это содрать с копченой там или вялиной рыбы кожу и положить ее сверху на раскаленную печку. Она так сворачивалась трубочку, шпарчать начинала. И было что-то вроде жвачки. Такой настоящий детский деликатес. Так, ну ладно, отступая, не будем отступать, приступим. Для этого нам понадобится кожа лосося, острый перец если любите если не любите можете взять любой другой перец или рыбную приправу все что угодно так перец у меня уже солью я солить не буду но вообще крупная соль и растительное масло все смотрите продолжаем кожу и надо с нее промокнуть влагу чтобы она у нас маленько подсохла просто бумажным полотенцем так это нам не нужно ну, теперь она ну, как бы большую ватой давайте пополам разрежем вот на такие штуки дальше берем противень укладываем ее, как сказать, лицевой стороной вниз. Вот где кожа, где было мясо, это часть наверх. Так, давайте сначала вот так, вот так выложим, помажем растительным маслом, а потом развозим, чтобы на вас не прилипало. Смазываем растительным маслом. Вот, перемешаем переношаем ее, чтобы она у нас хорошо смочилась. Когда к ней хорошо прилипнет все специи, укладываем ее вот так вот. И внутренней стороной наверх получается, да? Старайтесь с маленько расправить, чтобы она у нас равномерно пропекалась. Так. Ну вот, в общем-то, все. Здесь секрет ее приготовления. Так, разложили. Сейчас все руки помою. Так, руки я помол. Так, ребят, теперь берем любую рыбную приправу, какая вам нравится. Если приправа без соли, добавляем крупную соль. Я люблю острое, так что мы сыпим вот так, с перчиком красным, жгучим, маленько припекало. Ну вот и все, приготовление как бы на этом заканчивается. Сейчас эту противень прот прот убираем. эту противень. Этот протеин в духовку разогретый до 180 градусов. Буквально на 5 минут, не больше. Ну, потом вернемся через 5 минут посмотрим, что будет. Так, не забудьте посолить Так вот, ребят, прошло ровно пять минут. Вот что у меня получилось. Они сейчас мягкие, свернулись в трубочку. Но когда они остынут, они будут хрустящие. Сейчас понемько подостынут, и я вам покажу, что получилось. Вот такие штуковины. Так, вот я снял наши будущие чипсики с меня Пока они горячие, их нужно порезать. Когда они остынут, вы этого сделать уже не сможете. На такие кусочки небольшие режем кожуцу эту. Ну вот. Что у нас получилось. Сейчас дадим этому делу всему остыть. И я вам покажу, что будет. Ну вот они остыли Получились вот такие вот хрустящие штукенцы Вот, видите, слышите, хрустит На вкус они Такие сталиновато-острые С небольшим привкусом Вяленой рыбки ну, Короче, под пиво, я думаю Заходит просто на ура вот Попробуйте и не пожалейте, Я вас уверяю Считайте сбросового отхода Из отходов получается вот такая вот вкусняшка ну все, все, что я хотел вам показать. Сегодня на этом все. Дальше будут еще очень интересные рецептики. А пока ставьте лайки, кому понравилось. Кому не понравилось, ставьте дизлайки обязательно. Ставьте свои комментарии. Не забывайте подписываться на канал. Все, всем пока, до встречи.